шалом православным красить бмв начинаем собираемся планируем короче красим находим в веере я просто забыл номер цвета и e 2 номер 405 красить буду с ппс колодовских беру большой стакан насколько он тут кстати на 600 миллилитров Разбодя себе пол литра посмотрю насколько хватит мне на кузов и два бампера и потом лучше доразведу еще открываем формулы а, я его уже искал вот он, вводим производитель BMW код цвета 405, посмотрели и выбивает у нас, по сути, без вариантов Emola Rod 2 BMW 405 с 1998 года открываем этот код а, да, выбираем стандарт а, вводим в граммах 500, пока что, выбираю весы поточнее, дозировка, сейчас главное проверить чтоб весы он нашел, вроде пикнули значит нашел, разбавление обычный 900 гидрофан, добавляем его сразу, ставим таро, оттариваем как на стол лучше в это время не опираться и у нас пошел обратный отчет а, как все смешивать показывать не буду У нас получается 1 2 3 4 5 5 компонентов основных и 900 разбавитель ну, он тоже как компонент но он не цветной просто по порядку смешивать друг за другом когда это минус у меня грубо говоря Я должен дойти до 0 нажать ok и перейти дальше Процедура смешивания абсолютно несложная. Сосок поналивали и закончили. Ну, давайте 221 нальем один. Я уже показывал в одном из видео. Перема... Перемешиваем, перебалтываем, хотя указано, что смешивание не требует. Ну, я такой, что знаете, лучше перемешать. Потому что все-таки пигменты стояли на складе очень долгое время. У меня уже неделю больше, вторую неделю стоят. Видите, что поставил более точные весы, до да, сотых получается, чтобы я видел вообще малейшее колебания и отклонение. Салфетки. Сразу салфетки. Сразу, ну его нафиг перчатки, потому что с рук потом это дело, мало того же хрена отмоешь, так еще и как только попала на руки это все сразу смерть шутка конечно но это действительно это дрянь опаснее чем сольвент если сольвент можно с рук отмыть то это мало то что тяжело отмывается так она еще и впитывается организм и воспринимается как, как заводские настройки поехали оранжевенький Так, у меня тут 290, а тут у меня всего пол-литра. То есть, если что, то второй раз я уже 500 замешать не смогу, пока со склада не возьму еще такой пигмент. Надо срочно ехать на склад, чтобы мне настроил Андрей, помог программу нормально, чтобы она у меня считала расход краски моей. А то получается так, что я сейчас пока, ну, благо ничего еще много не мешал, я сейчас буду себе вручную выписывать то, что я израсходовал, чтобы потом не попасть в такой прикол, что мне надо сейчас. А сейчас мне надо бросать все и ехать на склад за пигментами. Так, полтора грамма. Это 6 капель. А нет, больше. Пигмент легкий. Оп! Отлично даже в небольшой плюс, но небольшой, аж там в сотых, поэтому ничего страшного. Ап, извиняюсь, вот это вот нельзя делать. Нажимаем ОК, он считает другой пигмент, руби Red. и вперед погнали. Такими действиями смешиваемся, подходим к краске. Все, краска в пистолете заряжена, посмотрим, насколько нам хватит. Теперь я все продул воздухом после обезжиривания. Липкой салфеткой еще не протирал. Сейчас пройду по протирам с баллона. Вот такой баллон. Антикоррозионный грунт, он тонкослойный. Хорошо перемешанный. Пропшикиваем, пропшикиваем где-нибудь на бумажке. Блин, фиг поставишь. И идем по протирам. Протиры до металла обязательно закрываем. И прикрываю протиры до этого кислотного грунта в принципе этого вот вот это вот очень плохо летает бляха летает в принципе вот этого слоя достаточно надо сделать тонкую пленку этим грунтом мы ничего не заливаем никаких косяков. Потому что у воды с металлом как бы дружбы нет никакой, ни химической, ни физической. Пока не спеша вот так пойду по кругу машину проходить, там чуть-чуть есть протиры на пластике, тоже пшикну. Можно будет возвращаться с липкой салфеткой, уже все ходить обдувать обтирать, готовиться к самому интересному. Протерся липкой салфеткой. Липкая салфетка это такая большая салфетка, она как правило скомканная идет. Ее разворачиваем, стряхиваем, перетряхиваем и в ней есть Липкий состав, не знаю, с чего он там, с воска или еще с чего-то, но он работает. А сильно ей втирать не надо, ей надо именно пройтись, протереться по верху. Также обтираем липкой салфеткой, либо старая, либо что-нибудь дешевое купили, их всяких типов много, знаете, сколько говна нашла мне. Это вот то, за что я говорил, что вот с него эта дрянь будет у нас лететь на автомобиль. Протерлись. Обдуваем хорошо себя, еще раз автомобиль, и только потом одеваем сразу маску, и потом будем красить. На этом я с вами разговаривать заканчиваю и ухожу в работу. Примерно так. Открасился. Забабахал кузов. На кузов у меня ушло 600 грамм готового продукта. Крылышки не маленькие. Очень много забирают проемы, арки, низочки всякие, торцочки. Я, честно говоря, не ожидал. Я думал, мне пол-литра хватит. Нет, пришлось доразводить еще. Сейчас лакируемся. Лакироваться буду... МЦ 500 лак ХС двухслойник разводится два к одному без разбавителя два полных слоя поехали Ну что, подытожим. Сейчас пройдем, покажу, расскажу. Не показывал всю краску, именно покраску. То есть я нанес припыльный, прошел, пролил, вышел, пока там еще домешал краски себе, потому что смотрю не хватает явно. Прошел обдувочником, просушил все. Единственный минус у этой краски реально огромный. Ее надо обдувать. Обдул, нанес еще слой. Выключил камеру и ушел обедать на час. Вернулся, продул еще, потому что тут в порогах не высохло, вот тут тут вот налитое не высохла в лючке. Ну, в общем, все вот эти низинки, куда э, может натечь, как бы ну, стремиться стечь, и больше всего слой получается, там э, не досохло за час само по себе. То есть додул воздухом, кинул припыльный, так называемый эффектный, так называемый, как его еще называют в простонародье, выравнивающий, вот. Он здесь точно так же кладется, как и на базовой краске. Хотя это солидный цвет, можно было и не ложить. Ну, как бы положено, положил. И пошел заливать лаком. То есть припыльный высох быстро, Я его прошел буквально так обдул, посмотрел. Липкой салфеткой не подтирал ничего, потому что подтирать ничего не нужно было. Сора крупного не было такого, чтобы пришлось его наждачком вытирать. Но если есть необходимость, можно вытирать наждачком так же, как и на соливентной базе. Главное, чтобы она была сухая. Это единственное обязательное условие. Хотя сольвентную тоже. Попробуйте потереть сырую. Поймете, что она должна быть сухой. Лачок. Лачок хороший. Лачок реально прямо вот... Его выбиваешь, он пук и стал сразу. Ну блин, два слоя. Это капец. Я уже все. Я разленился и не хочу работать двумя слоями. Но эту машину придется доделать двумя слоями. Как только на склад приедет полутораслонник, я, наверное, себе пару ящиков его возьму, чтобы он у меня с запасом стоял. Потому что, ну не могу, у меня уже вот... Ну, зачем вот это ждать, если кинул припыльные на все детали и пошел вливать. Ну, удобнее же, согласитесь. Хотя лак классный. Давайте пройдемся, посмотрим, что у нас тут с косячинами есть. Серега, ну, постарался разлить тебе. Есть мелкий-мелкий кое-где мусорочек. Вот, допустим, две соринки лежит. Их надо будет, конечно, подточить. Вот лежит. Ну тут еще и надо повелозить, конкретно, конечно. Вот видите, снизу лежат мелкие сореньки, но это еще посмотрим, большая часть закроется накладкой. Это все из дырок летит. Хотя я там обдувал, уж поверьте, я там обдувал хорошо. Все равно вот налетело. Как бы вот тут они есть, потому что в радиусе рядом, вот тут ничего нет. То есть это не оттуда, это вот все отсюда. С лючка ничего не вылетело хорошо выглядел все отверстия заклеены вот царинка лежит так вроде ну соплей нигде не потекло знаете еще чем мне нравятся двухслойные лаки на них легче насопливить реально когда привык полутора слойником берешь двухслойник в руки можно на первом сопле накидать если на первом не накидал, то на втором как бы, ну, теоретически не должно быть уже ничего. Так, ну тут все хорошо. Вот соринка лежит. Видно, да, на лампу. Это такое, все мелкое, прям очень мелкое. Это, ну, больше чем уверен, что ношу на себе. Приношу. Вот соринка лежит. Ну, короче, придется пройти хотерком резануть. Всю машину под наждак запускать не буду. Тут нечего запускать под наждак. Шагер красивый, ровный. Какой-то мелкий сорт. Конкретно его именно... Ну, это я все обязательно покажу. Именно его черкануть. И все будет гуд. А тут вам не видно фонари засвечивают. Вот тут все пролито. А он уже подсох. Прошло 15 минут после последнего слоя. Все хорошо. знаете, мне все нравится. О, бревно лягло какое. Ну, это точно под накладкой прячется. Но, видите, какое бревнище прямо вывалилось. Так, ну все. В принципе, все. Как крышу буду делать? Сразу говорю, показывать не буду. Ничего интересного. Высох этот слой, переклеился. Открасил только крышу собрались, тут дальше много интересной работы будет, очень интересно будет, покажу обязательно капот, багажник, передний бампер, остальной пластик в принципе показывать нечего очень много всяких деталюшек которые я буду долго готовить, они будут краситься исключительно в разборе поэтому, ну такое, видосы могут быть чуть-чуть с разрывом, потому что ну, одна и та же работа, показывать ее снимать не хочу, не буду, не вижу в этом смысла, вот то, что я сказал капот, багажник, передний бампер там ну, с интересным очень подходом будут окрашены. Вот что интересно еще. Прокрашиваться будут вот эти карманы, потому что они матовые. Они матовые будут примерно... Ну, я чуть лаком закрыл, глянцевых сделал больше, чем нужно, чтобы потом поверху переклеиться. Но это все будет делаться уже не в камере, а в боксе. Вот эти проемчики будут прокрашиваться петли багажника, когда багажник станет на место, будут подкрашиваться с болтами, тоже обязательно покажу. Это такая халтура, как спрятать то, что вы крутили гайки. Будут прокрашиваться после установки уже открашенные крылья, вот этот вот кант, вместе с петлями, на уже установленный открашенный багажник. Это тоже интересно. На этом все. Всех благодарю за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментариях. И напишите еще такой ответ. Вы за хс или за ультра хс лак какая вам технология больше по душе в один слой или в два слоя всем пока